Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Арзуманян. Сегодня мы поговорим о блокировке ссылок ВК. Ну, не только ВК, а такие соцсети, как Facebook, Одноклассники, блокируют ссылки на сайты. И уже дошло до того, что блокируют ссылки на ролики. Я сбрасываю ролик, чтобы посмотрели. Ролик не приходит. Ну и теперь расскажу, как я с помощью какой компании, с помощью какой программы я решила эту проблему. Ну, начнем с того, что компания называется это WebHor. Эта компания предоставляет полный комплекс инструментов и услуг для успешного развития нашего бизнеса. О такой компании 5 лет тому назад, когда я пришла в интернет, я только могла мечтать. Все это делали мы вручную. Лопатили интернет от начала до конца. Все это делали вручную. А сейчас компания, много, конечно, есть компании, которые имеют инструменты. Но самая последняя компания, которая вышла на рынок, это компания Вебхар. Инструменты здесь очень хорошие шикарные можно даже сказать тем более этими инструментами я уже начала пользоваться и пользуюсь с большим успехом ну давайте посмотрим что это за сайт видите какой сайт сайт очень хороший красивый грамотный очень грамотно сделанный здесь вот предоставляет даже на главной странице вы можете посмотреть что за что за сервисы вам предлагают? А сегодня мы поговорим об этом сервисе, а в следующем ролике я вам расскажу о программе прямая трансляция, которая у меня идет на ВК, на моей странице, на моей в моей группе в Фейсбуке на моей странице и на моей в моей группе и плюс на YouTube канале. Ну и здесь не только компания предоставляет эти инструменты, но и с помощью э -э, маркетинга здесь можно даже зарабатывать деньги. Причем очень хорошее. Ребята, это я вам честно говорю, поэтому я даже могу, открою вам, покажу сколько уже заработано. Пригласив 2 человека, вы из двух человек сразу же возвращаете свои 16 долларов. Вход сюда на 16 долларов, чтобы получить, зарабатывать на этой площадке и плюс получить в подарок на пользование несколько программ. А с переходом на следующую матрицу добавляются эти программы и вы можете работая и зарабатывая здесь деньги, пользоваться э, этими программами бесплатно. Ну и сейчас я выходим в кабинет, и я вам покажу, что же предоставляет и какие программы. Кабинет очень, посмотрите, какой грамотный, шикарный. Здесь полностью все есть даже ролик обзор кабинета можете смотреть ролик и просматривать полностью все весь кабинет техподдержка она все время онлайн вы можете нажать сюда О, в техподдержка и вам ответят на все ваши первое с чего начну Ваша партнерская ссылка здесь в разделе, в разделе «Рефералы». В разделе «Рефералы» ваша партнерская ссылка. И то, точно так же будут здесь отображаться партнеры. а как Первое, что вы всегда во всех проектах, во всех компаниях, с чего начинаете, это, естественно, заполняете свой профиль, вставите свою аватарку, полностью все контакты заполняете. И, естественно, прописываете свой кошелек. Кошелек, здесь пайер кошелек привязан. Чтобы начать зарабатывать, вы пополняете, ну, пополняете, прошу прощения, пополняете кабинет на 16 долларов. И у вас на балансе будут эти 16 долларов. Вы нажимаете кнопочку «Запустить» и вы запускаете матрицу. В первой матрице вам дается в подарок вот эти вот программы, которыми вы можете пользоваться месяц. И Переходя на следующую э, матрицу, вы можете вам добавляются программы, которыми вы можете пользоваться 3 месяца. На, переходя на третью матрицу, вам дается в подарок все программы, которые вы можете пользоваться в течение 6 месяцев. Вот, вот так вот. Это шикарно, ребята. Ну и давайте я вам сейчас покажу одну из программ, с которой я с помощью этой программы я решила эту проблему. Я сейчас перейду на свой лейдинг, покажу. У каждого этот лейдинг будет в своем кабинете, он делается под вас. а Сразу же, как только вы активируетесь, и ваш лидинг. Здесь вы можете э, также на, э, посмотреть отзывы. Отзывы это у нас э, реальных людей. Елену э, я знаю, Таню я знаю очень хорошо, Рима Гадебулина очень хорошо знаю. А, поэтому э, это реальные люди, которые э, пользуются программами и сделали свой отзыв о этой программе. Ну, и как же я решила? вы, оплачивая всего 16 долларов, вы возвращаете 16 долларов всего лишь с двух партнеров. Ну и давайте теперь поговорим об этой программе, с помощью которой я не ссылки. Да? А вот здесь я вставляла, я ее сейчас удалю, эту ссылочку, и покажу, как сделать эту ссылку, на этой программе, чтобы а, ВК и Facebook пропускали эту вашу, ваш ролик и вашу ссылку. Ну, берем ссылку на ролик. Копируем. Заходим в программу. Вставляем эту ссылку. И нажимаем Окей, окей, нажимаем результат, немножко подождем. Скрипт работает. Вы также это, когда здесь появится эта ссылка, вы можете э, сделать сразу несколько ссылок на несколько ваших э, сайтов. Э, их можно э, сюда разместить файл. Но я делаю сейчас э, ссылку для ролика, поэтому я файл ее размещать не буду. А для того, чтобы, вот, например, если вы работаете в нескольких проектах и вам нужно сделать э, один раз зашли в эту программу сделали а, ссылку. Вот она, ссылка появилась на ролик. Вы сделали эту ссылку и файл. Сюда сохраняете в этот файл. А, и, пожалуйста, вы открыли файл. Теперь заходим. Этот ролик закрываем. Заходим в ВК. Ну и давайте куда? А, давайте предварительно здесь чат. А, я сброшу эту ссылочку, да? Проверяем эту ссылку. на ссылка на угу. все так что ребята программа э, это шикарная ну а сейчас мы наверное разберем на слайдах маркетинг а что как мы можем заработать э, приглашая сюда э, партнеров я вам сейчас покажу все это на слайдах В первую очередь конечно э, посмотрим что такое вебх... компания Вебхэр? Это комплекс для быстрого автоматизированного продвижения в интернете. Как я уже говорила в начале ролика, пять лет тому назад мы только мечтали о... иметь о... такую компанию, вот с такими инструментами. Ну, и здесь, что нам дает компания, это пошаговое обучение, легкий заработок и удобные инструменты. Три в одном. Для кого? Ну, естественно, в первую очередь это для чайников, это для новичков, которые только что пришли в интернет, которые еще ничего не умеют, но э, начиная свой путь в интернет-заработка, в интернет у вас минимальное знание по работе в соцсетях и метеджерах. вас Вам понравится приносить людям пользу и другим, и при этом еще хорошо зарабатывать. И для тех, кто не умеет приглашать. Конечно, работая здесь в компании, вы научитесь и приглашать. Тем более здесь проходят вебинары, здесь есть обучение. Обучение ведет очень знаменитый коуч во всем интернете, это Алена Авантис. Я у нее тоже обучалась. поэтому. Я ее очень хорошо знаю. Ну, естественно, для опытных сетевиков с командой и самозанятым фрилансером. Ну, это для всех слоев населения. От пенсионера до миллионера. Это компания. Ну, и давайте посмотрим, конечно, что же мы можем заработать, запуская Программу «За 16 Она так и называется. Значит, с первого и второго партнера вы возвращаете свои 16 долларов. Поэтому, пригласив одного и второго партнера, вы уже возвратили свой свои вложенные деньги. Ну и смотрим на слайдах, очень красиво и ярко и красочно показано, что с каждого, с первых трех партнеров идет 15 долларов на вывод. Плюс по линейке за 3 доллара за каждого личного приглашенного. Со второй вы получаете линии по два и с первой линии, вернее, с третьей линии вы получаете полдоллара. доллару. Здесь всего лишь три матрицы. Здесь нет никаких линий ни шестых, ни пятнадцатых, ни двенадцатых. А здесь всего три линии. Ну, второй ряд идут у вас по 5 долларов, как вы уже видите. Вот это идет накопительные. Это на переход на следующую матрицу. И плюс вы получаете здесь обязательно реферальные. За каждого личного приглашенного получаете 3 доллара. А, и 2 доллара со второй линии, и по доллару с первой линии. Ну и следующее у нас идет. А, это то, следующее. Вы переходите автоматом сюда. А, это площадка называется «Турбо». А доходность 42 доллара с этой площадки. И активируется у вас за 36 долларов а эта площадка автоматом. А с первых трех у вас идет на вывод. И плюс по, естественно, реферальной. С первой линии вы 3 доллара, со второй линии 2 доллара. И с первой линии вы имеете по доллару. Второй ряд у нас идет, это накопительный следующие на следующую площадку ну, и э, 2 доллара это э, идет я уже вам говорила что э, идет по э, доллару это идет э, естественно вам рефераль Теперь, э, последняя площадка это форсаж форсаж э, активируется у вас это площадка и э, смотрите какая доходность у вас здесь будет значит с, э, с первых трех у вас идет на вывод по линейке плюс 4 доллара за каждого лично приглашенного. Это у вас первая линия 4 доллара, вторая линия это 3 доллара и первая линия это идет по доллару. Ну, естественно, ребята, посмотрите, шикарно можно заработать. Сейчас в интернете очень много развелось лохотронов, которые собирают деньги и скамятся. А эта компания уже работает, а тем более а с, а здесь вы сами видели, я вам показывала и инструменты шикарные. И плюс здесь можно пользоваться инструментами и можно зарабатывать. Так что ссылочка будет под моим роликом. Я приглашаю вас в свою команду. У нас есть чат, где в этом чате находится и админ. Всегда поможет, всегда подскажет. Поможет и программы эти установить. И У нас есть свой YouTube канал, своя группа, свой чат. Будем работать, будем, зарабатывать, будем пользоваться этими инструментами и будем, естественно, зарабатывать деньги. До новых встреч на моем канале. Пишите, если что-то непонятно, звоните на скайп, я всегда доступна, всегда отвечу. До новых встреч на моем канале. С вами была Ольга Арзуманевна.